Примерно месяц назад мной был изготовлен юмористический ролик, суть которого состояла в том, чтобы высмеять работу тунеядских комиссий, которые работают не на основании закона, а на основании антиконституционных декретов и указов Александра Лукашенко. На данный момент, фильм, на данный момент ролик посмотрело порядка 60 тысяч человек. Ролик набрал множество комментариев. И получилось так, что чиновникам это очень не понравилось, и они решили действовать вне правового русла. А именно, сотрудниками, как я предполагаю, Мингур из полкома, был создан аккаунт от имени заместителя главы администрации Ленинского района города Минска Сергея Павочки. Туда было установлено фото, схожее с фотографией данного чиновника. И им был оставлен комментарий, который не содержал никакого оскорбления, но тем не менее в последующем заявили, что этот комментарий чиновник не оставлял, а оставлял, ли, а оставлял его либо я, либо иное неустановленное лицо. С Сергеем Павочкой было написано заявление в УВД Ленинского района города Минска о том, что он очень страдает, он потерял сон, Аппетит, и он не может осуществлять руководящую деятельность, пока не найдут человека, который оставил данный комментарий, в результате чего из Уделининского района города Минска мне позвонили оперативные сотрудники и пригласили к себе на беседу в качестве свидетеля в рамках проводимой проверки по вопросу возбуждения уголовного дела по оскорблению чиновников. Я дал объяснение, что никаких комментариев я не отставлял ни от чего имени, кроме как от своего собственного. Однако проверка на этом не закончилась. Прокурором района было санкционировано проведение у меня осмотра, в результате которого у меня изъяли жесткий диск компьютера. Чем парализовали работу Моего ребенка по получению образования, так как на данный момент он вынужден пользоваться, пользоваться чужим компьютером, так как не имеет доступа к своему.